Вот предстоит сделать вот такие откосы. Уголки наклеили по уровню. Ровно все. И теперь нужно сделать откосы. Дверь заклеили, скотч малярный. Отмечаем глубину. Берем ДВП. Это типа вагонка. ДВП. Отмечаем глубину, которая нам нужна. Угол. Вырезаем. Все. Отлично получилось. Угол. Хороший зацеп, хорошая за коробку, ничего не мешает. Все отлично. На обратную сторону просто переворачиваем. И получается, что у нас будет одинаковая ширина коробки до откоса. Перед тем как тянуть, обязательно двери нужно заклеить малярным скотчем, желательно хорошим. Вместо вот этой двпхи можно использовать хоть что. Кусок ну, гипсокартона не пойдет, но ламинатом можно кусок использовать. Можно использовать плитку керамическую, но перед этим нужно вот эти края закруглить, чтобы она не царапала скотч и дверь. Ну, вот такая технология, не нужно клеить маяк здесь рядом чтобы вывести ровно все то есть технология рабочая